всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк и что делать если заболел в польше так называется это видео потому что в нем я поговорю с вами о том что же делать если приехал на заработки в польшу и заболел ну либо просто болит зуб либо нам болит живот ну или простуда, в общем, просто-напросто дело в том, что последнее время многие люди задаются таким вопросом, платно ли, бесплатно им будут помогать в том случае, если они заболели в Польше и обратятся к врачу, когда приехали на заработки. Ну и, соответственно, в связи с этим я решил снять данный видеоролик, поэтому все те из вас, кто заинтересован во всем услышанном, устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Ну что ж, начнем с того, что если вы ездите на заработки в Польшу, в первую очередь обязательно учтите тот момент, что вы должны работать легально. Ни в коем случае не собирайтесь работать в черную, так как если вы будете работать в черную, то бишь даже без умов излицения или договора подряда, если говорить по-русски, то вам не будет полагаться, соответственно, бесплатная медицинская помощь, потому что вы не будете платить налоги. За вас ваш работодатель не будет выплачивать налоги. И таким образом, если вы заболеете, не дай бог там что-то случится, вам придется обращаться только в платные клиники, а там э, лечение весьма и весьма дорогое. Ну, а в том же случае, если вы работаете легально, все официально оформлено, то в случае там какой-то болезни, простуды, либо зубной боли, там ну, заболел живот и всего в этом духе, вам нужно обратиться в специальные клиники такие с аббревиатурой ЗУС. Вот сейчас эта аббревиатура и ее расшифровка на ваших экранах. Если говорить по-русски, то это переводится как управление социального страхования. Дело в том, что если вы работаете официально, все нормально, за вас платится, как я уже говорил, налоги. И вам полагается минимальная страховка на случай какой-либо болезни. Почему минимальная? Объясняю. Дело в том, что вы идете, например, заболел зуб, вы идете к врачу. Обследование вам полагается абсолютно бесплатно, но для этого у вас должен быть номер ПЭСЭЛЬ обязательно. С этого года с номером ПЭСЛ никаких проблем нету, поэтому, собственно, с получением номера ПЭСЛ нет проблем, поэтому он у вас, соответственно, без проблем будет. Ну, и обязательно, конечно же, паспорт у вас должен быть с собой, все это показывайте в поликлинике, врач вас обследует абсолютно бесплатно после предъявления всех этих документов. Ну и делает совершенно бесплатно, там, элементарную помощь первую, которую он должен оказать, там, если болит зуб, он может там почистить, прочистить уже пломба, либо удаление зуба будет платно, но там будут деньги небольшие абсолютно, ну, во всяком случае, будет гораздо более дешевле нежели если бы вы пошли в абсолютно платную клинику и без там, предъявления номера PSL, где полностью, как бы, в принципе, ваше страхование там не нужно, но там вы заплатили бы в три дорога, а то и в 5, и в 10 раз дороже. Ну и то же самое касается, если у вас заболел там живот, либо у вас простуда, с номером PESL и с паспортом вы идете к врачу, там по базе данных вводят ваш номер PESL, показано, что у вас есть минимальное страхование, что вы официально оформлены, работаете в Польше, и вас обследуют абсолютно бесплатно, бесплатно сдаете анализы, и по результатам этих анализов врач уже назначает вам соответствующее лечение, прописывает соответствующее лекарство, дает рецепты, конечно же лекарства уже придется покупать за деньги, ну и если будет нужна какая-то операция вам, то это уже тоже будет стоить определенную сумму денег. Ну, опять же, гораздо, гораздо будет дешевле, нежели бы вы делали это все полностью в платной клинике, без социального страхования. Тогда это было бы, как я уже говорил, в три раза, то есть в пять раз дороже. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, если вы посчитали его полезным, обязательно ставьте под ним пальцы вверх. Также хочу напомнить, что я сейчас работаю координатором в Польском агентстве по трудоустройству группа «Прогресс». Сезон, сезон уже начался долгожданный, но часто мне задают вопросы, почему до сих пор так мало вакансий. Так вот, отвечаю, что вакансий скоро будет очень и очень много. Буквально в этом в следующем месяце будет наплыв вакансий От меня будут требовать вплоть до 70 человек в месяц, чтобы я уже трудоустраивал. Абсолютно на разные работы. будто грузчики на каких-то складах, сварщики, слесаря, монтажники, повара, официанты. Ну, в общем, абсолютно в разных сферах. Как обслуживание, так и производство нужны будут требоваться люди на различные конвейеры. Как с... Со знанием польского языка, как со специальным образованием, то есть как специалисты, так и не специалисты, так и люди без знания польского языка и без каких-либо специальных навыков. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме, ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. Всем, кто там подписан, автоматически приходит на телефон оповещение о всех свежеопубликованных вакансиях в Польше. Также, если вы еще не подписаны на мой канал на Ютубе, то сделать вы это сможете уже очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится. Ну, а на этом у меня все, дорогие друзья. Берегите себя, работайте в Польше только официально. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч в Польше. Пока.